Дорогие товарищи, мы с вами встречались в таком составе год назад. За это время произошло много событий и в стране, и в мире. Многие из наших друзей, коллег, товарищи по оружию, не, не по своей воле, не на больничных койках ушли из жизни. Давайте вспомним их. Давайте почтим... Их память вставания. Спасибо. Итоги работы Министерства обороны России за 2000 год. Для вас, как и для государства в целом, это был непростой, но очень динамичный год. Министерству пришлось решать неотложно оперативные задачи. И одновременно продолжать военную реформу, заниматься модернизацией вооруженных сил, участвовать в совершенствовании военной организации государства в целом. Подобные задачи приходилось решать и другим ведомствам. Дважды в августе и в ноябре Совет Безопасности в комплексе рассматривал вопросы военного строительства. Надо прямо сказать, ход военной реформы тогда получил Нелицеприятную оценку. Система функционирования вооруженных сил была признана не только разбалансированной, а неэффективной. Вплотную стал вопрос, или идти дальше по этому пути и довести все до крайней черты, а проявления такой ситуации нам известны, или постараться во что бы то ни стало ситуацию переломить. У нас хватило сил и ресурсов для того, чтобы собраться и оперативно решить приоритетные задачи. Поэтому, с одной стороны, оцениваю текущий год как год перелома в длительном, затянувшемся процессе реформирования армии. Но это только одна характеристика ситуации. С другой стороны, нынешнее состояние в войсках и в их руководстве – моральное, дисциплинарное, военно-техническое – пока не соответствует ни целям, ни масштабам стоящих перед нами с вами задач. Продолжаем говорить и заседать, а маховик реформ по многим параметрам прокручивается в холостую. И наши концептуальные и оперативные решения по-прежнему выполняются неполно или со искажениями. Так, в результате мер по сокращению численности и политики перевода на контрактную основу, треть представленных на продление сроков службы кандидатур – это офицеры в возрасте старше 60 лет. При этом есть случаи отзыва документов в связи с тем, что кандидаты увлечены в злоупотреблении служебным положением. Среди руководящего состава Министерства обороны и Генерального штаба Лишь единицы тех, кто ранее командовал армией или штабом военного округа. Абсолютное большинство назначенных только в этом году на ключевые должности в центральном аппарате передвигались по служебной лестнице исключительно в московских штабах и московских учреждениях. В то время из центра в то же время из центра мало кто выдвигается на командную работу в войска, в подразделения, выполняющие боевые задачи. Как результат, средний возраст командиров полков перевалил за 40-летний рубеж. И около 30% командиров полков не прошли обучение в высших военных учебных заведениях и академиях. В нашей армии такого не было никогда. Отдельная тема – ход операции в Чечне. Подводя итоги прошедшего года, хочу прежде всего отметить тяжелую боевую работу военных. Да, сделано многое, разгромлены основные силы боевиков, восстанавливается правопорядок. Армия также приходится принимать участие и в гуманитарных акциях. На первый взгляд выполнять несвойственные ей функции оказывать конкретную помощь мирному населению. Должен сказать, что кроме вас и некому было решать эту задачу на первом этапе. И все же главная ваша задача – полностью ликвидировать банк формирования и их базы. Проходят долгие месяцы, население страдает, и надо контртеррористическую операцию доводить до конца. Только в этом случае в полную силу, переключимся на приоритетное решение хозяйственных вопросов. Но при этом хочется отметить и должен отметить, победа любой ценой не нужна. Можно, конечно, вспомнить и сейчас сопоставить цифры. У нас в год в дорожно-транспортных происшествиях в стране погибает свыше 30 тысяч человек. На пожарах гибнет свыше 12 тысяч человек за год. Министерство обороны в ходе контртеррористической операции в Чечне потеряло почти за полтора года 1670 человек. Всего потерь немногим более 260, 260, 2600. Конечно, в сравнении с теми цифрами, которые я привел выше, это небольшие цифры. Тем не менее, каждая потеря очень болезненна. В каждом случае это трагедия. Потери слишком высоки. Слишком высоки. И мы обязаны прежде всего проявлять профессионализм. И как результат сократить боевые потери, ранения и увечья военнослужащих. Ведь это часто потери, идущие от непрофессионализма а нередко от элементарной недисциплинированности. Такие потери сегодня непростительны. Думаю, что здесь, как и по другим направлениям, необходима слаженная работа всех силовых министерств. И в первую очередь Министерства обороны и Генерального штаба. Министр обороны в своем сообщении, давая оценку проведения ситуации, проведения контртеррористической операции, сказал, что значение результатов проведения этой операции и оценка того, что было сделано государством, обществом и армией, эта оценка может быть дана позднее. Видимо, Игнатьевич имел в виду историческую оценку. Наверное, в полном объеме. Наверное, в полном объеме это можно будет сделать позже. Но мы с вами вот в таком составе встречаемся нечасто. И я позволю себе, я предприму попытку сделать эту оценку сейчас. И немножко философству. Вы знаете, на Западе, к сожалению, до сих пор еще есть силы, которые живут мерками и законами холодной войны. Они до сих пор рассматривают нашу страну в качестве основного геополитического противника. У нас это уже в прошлом, в сознании, в значительной степени. А, к сожалению, в некоторых кругах на Западе это сохранилось. Я когда сказал, что философствую, я попробую сделать маленький экскурс в историю. Обратиться к трагическим событиям десятилетней давности, к дезинтеграции Советского Союза. Можно об этом много и долго говорить, но все-таки главное, что лежало в основе, это полная самоизоляция страны. Она была результатом, надо это признать, имперской политики. Желание после Второй мировой войны закрепить результаты определенным образом, идеологизировать эти результаты, закрепиться в Европе и на Востоке. Все это, повторяю, привело к изоляции, привело к перенапряжению ресурсов государства и в результате создало хорошую базу для распада страны. Сегодня, и это тоже факт, сегодня кое-кто предста пытается представить наши действия на Северном Кавказе как рецидив вот этой самой имперской политики. Должен сразу отметить, что мы должны с вами категорически отметать такую постановку вопроса. Потому что это продолжение той самой теории, Согласно которой Россия вынуждена будет проводить такую политику, ее опять нужно изолировать, ее нужно погрузить в череду и в кровавое болото постоянных региональных внутренних конфликтов. В этой связи нам нужно оценивать и то, что происходит на Северном Кавказе сегодня. Для нас с вами сегодня не так и важен формальный статус Чеченской Республики. Для нас важно другое. Чтобы эта территория никогда и никем не использовалась в качестве плацдарма для нападения на Российскую Федерацию, Первое. Второе, чтобы эта территория никогда не была источником радикализации нашего населения и погружения России вот как раз в то кровавое болото межрегиональных этнических конфликтов, о чем так мечтают наши геополитические противники. Вот для нас что, что важно. Нам еще предстоит большая. Государственная политическая работа по определению перспектив развития страны в целом и этого региона государства в частности. И, конечно, эта работа может быть проделана и завершена позитивно только политическими средствами. Но все должны знать, никому не, должно быть, не будет позволено решать вопросы с Россией с позицией силы. Никому. И в этом смысле значение той работы, которая была проделана ценой неимоверных усилий и больших жертв вооруженными силами, огромно. Мы должны низко склонить голову перед всеми, кто выполнил эту работу, в том числе выполнил ее и ценой собственной жизни. Ни одной жертвы здесь нет напрасной. Все это во имя и во благо интересов страны. Теперь несколько специальных вопросов. Надо сразу сказать, главная задача – стратегическое сдерживание и предотвращение агрессии решаются успешно. Это, конечно, результат скоординированной работы многих органов государственной власти страны. Но роль Министерства обороны, Генштаба, роль вооруженных сил, собственно, здесь определяющая. Сегодня важно видеть и другие угрозы. Армия и флот должны быть готовы на всех стратегических направлениях нейтрализовать и отразить любой вооруженный конфликт и агрессию. Еще одна серьезная задача ⁇ создание и обустройство к 2006 году группировок войск постоянной готовности на юго-западном и центральноазиатском стратегических направлениях. И здесь состояние войск общего назначения – дело первостепенной важности. Такие силы должны использовать самую современную технику и методы, включая методы программно-целевого планирования. Комплектная поставка новейших вооружений и техники должна стать правилом в нашей работе. Мы также должны отладить четкую систему управления в войсках. Кроме того, сегодня у нас есть отставание в работе полевых систем связи автоматизации, разведки и других направлениях. Эти вопросы находятся в прямой компетенции Министерства обороны и Генерального штаба. В этом году утверждена концепция создания единой автоматизированной системы управления войсками и оружием в тактическом звене. Ее реализация тоже недопустимо затянулась. Еще раз хочу повторить. Государство заинтересовано в квалифицированной, хорошо подготовленной армии. Но мы прекрасно понимаем все сложности этого периода и готовы оказывать всю необходимую поддержку. Рассчитываем, что координация работ всех силовых ведомств, направленная э, правильная расстановка приоритетов и собирание всех ресурсов помогут нам добиться еще больших результатов в конечном итоге, достойно обеспечить национальную безопасность России. Уважаемые коллеги, теперь несколько слов о самых острых, финансовых В финансовых вопросах, которые волнуют сегодня всех военнослужащих. В этом году мы впервые определили объемы финансирования вооруженных сил до 2010 года с разбивкой по годам и статьям расходов. Такая работа основательная, серьезная и профессиональная с прогнозом развития вооруженных сил страны и экономики страны проведена впервые. Мы должны не просто планировать, что нам нужно, а должны планировать из того, что мы можем. И только тогда мы построим и эффективные вооруженные силы и будем честными, абсолютно честными перед людьми в погонах, перед военнослужащими. Мы не имеем права их обманывать, не имеем права обманывать их ожидания. Считаю также, что принятое недавно на Совете безопасности решение о сокращении так называемых воинских формирований других министерств и ведомств необходимое и оптимальное. Кстати говоря, оно сделано осмысленно и в конечном итоге в интересах главной структуры Министерства обороны, чтобы высвободившиеся, высвобождаемые ресурсы направить к вам. Вопрос об ужатии и консолидации ресурсов стоит и перед собственными вооруженными силами, то есть перед вашим министерством. Я уже не раз говорил, содержать непомерно большую военную организацию, не только непозволительно, глупо, потому что в конечном итоге она разваливается. Сосредоточив функции и средства на повышение профессионализма войск, мы сможем решить и острые социальные проблемы. Выполнение этой задачи требует не только высочайшей организованности, но и четкого понимания приоритета государственных интересов над ведомственными и личными. И особенно важно, чтобы не были ущемлены права военнослужащих, в первую очередь увольняемых со службы. Они должны получить все, что им положено по закону, в том числе и жилье для бесквартирных. Сегодня много говорят об отмене социальных льгот военнослужащих. Причина отчасти в том, что правительство не смогло внятно разъяснить цель такого шага. Причина разговоров, я имею в виду, на эту тему. Но есть и другая причина. Наши ведомства и по сей день плохо представляют себе сами, как они будут это делать без ущемления социальных прав военнослужащих. Да, существующая льготная система устарела и неэффективна. Собственно говоря... Мы и на Совете Безопасности, и с руководством э, Министерства обороны, других ведомств, с руководством Генерального штаба долго обсуждали эту тему. Основная задача-то в этом направлении одна – прекратить унизительное положение военнослужащих. Ну что же мы творим до сих пор, когда военнослужащих выталкивают из вагонов э, трамваев, метро, там, из автобусов? А мы представляем их в виде каких-то нахлебников как будто они получают какие-то необоснованные льготы. Механизм не работает сегодня в условиях рыночных отношений. То, что федерация должна платить, либо не платится вовремя в регионы, не направляется. Если направляется, регионы используют на другие цели часто. Коммерческие структуры, которые сегодня владеют транспортными средствами, все это на себя брать не хотят. Но, очевидно, нам нужно просто менять эту систему. Но, что важно, реформа требует разработки ясного и четкого механизма. Иначе пороки и ошибки, заложенные в самом начале, приведут к непоправимым потерям. Ведь это затронет около, вместе с военнослужащими и членами их семей, затронет миллионы людей. Четыре, пять миллионов человек. До сих пор, между тем, Остается непонятным вопрос о гарантиях выплат этих компенсаций на местах, о соблюдении сроков выплат и адекватном их исчислении, о дисциплине не только федеральных министерств, но и соответствующих органов в регионах и городах. Создать этот механизм, гарантий уже сейчас обязано Министерство финансов Российской Федерации. Именно поэтому я пригласил сегодня на наше совещание Вице-премьера России, министра финансов Алексея Леонидовича Кудрина. И э, попрошу сделать его необходимое разъяснение сегодня. Нас абсолютно не устраивает, Алексей Леонидович, сразу могу сказать. Последнее э, значит, заявление ваших сотрудников о том, что мы в ходе реформы будем совершенствовать механизм. Мы тогда в ходе реформы должны будем совершенствовать вас. Понимаете? Это абсолютно неверный подход. Кроме того, вчера э, мною дано поручение председателю правительства тщательно проработать механизмы перевода натуральных льгот и выплат в форму оплаты труда и денежного удовольствия из федерального бюджета. Для этого поручил создать межведомственную группу для решения проблем на должном, то есть высоком профессиональном уровне. И председатель правительства будет отвечать за это лично. А до 10 декабря этого года Совету Безопасности и секретарю Совета Безопасности Иванову Сергею Борисовичу необходимо будет рассмотреть этот вопрос на совещании Совета Безопасности. Эти проблемы напрямую связаны с интересами безопасности государства, доверие армии государства, ее нормальное социальное самочувствие, достоинство военных. Это основа основ состояние армии, вообще вооруженных сил. Мы также хорошо понимаем, что уровень материального обеспечения в армии не соответствует человеческим затратам на военные службы. Повышение с 1 декабря текущего года денежного довольствия военнослужащих в 1,2 рада лишь частично исправит ситуацию. В наших дальнейших планах постепенный перевод системы денежного довольствия военнослужащих на систему, установленную для, для оплаты труда федеральных государственных служащих. Такой перевод будет согласован с ходом военной реформы и, в первую очередь, с сокращением численности вооруженных сил. Самая главная задача, чтобы государство точно, ясно понимало, что оно делает, и выполняло свои обязательства. Пускай они будут скромные, но они должны выполняться. Товарищи генералы и адмиралы, в этом году приняты также принципиальные решения по усилению координирующей роли Министерства обороны и Генерального штаба вооруженных сил и военной организации в России в целом. В этом контексте следует рассматривать и передачу в Министерство обороны такой важной отрасли для нашей экономики, для поддержания вооруженных сил и важного инструмента внешней политики такой области, как области военно-технического сотрудничества. Поиск рациональных вариантов распределения функций и задач между силовыми структурами далеко не завершён. Но хочу предупредить, никакие, даже малейшие трещины между силовыми структурами недопустимы. Определен и эффективный механизм реализации военной реформы план строительства вооруженных сил на период до 2005 года. В декабре он должен быть представлен на утверждение президента России. Этот документ должен стать центральным звеном в формировании вооруженных сил. Срок нужно его сделать окончательно. Сегодня, Сегодня у меня состоится встреча с командующими военными округами. По моему поручению, секретарь Совета Безопасности встретился практически с каждым командующим, побывал на местах. Мы детально остановимся на интересующих их вопросах. В ближайшем будущем будет продолжена практика встреч с руководством родами войск. В дальнейшем намерен делать такие встречи регулярными. Думаю, это поможет оперативно реагировать на запросы армии подробнее рассматривать текущие задачи. Это, конечно, касается и флотов. В заключение еще раз подчеркну. Все основополагающие решения по строительству вооруженных сил приняты. Слишком трудно они давались, и слишком велика их цена для российского государства. Наступила стадия исполнения, и за этим будет установлен надлежащий контроль. Я очень рассчитываю не только на ваше понимание всей остроты положения, но и на глубину личной ответственности, на эффективную совместную работу. Спасибо за внимание.